13 ноября сегодня. Это час дня. Вот солнышко. Вот. Это уже несколько ну, неделями, наверное. Так такого небо чистого не было. Просто с облачками и с солнышком. Вот так хорошо. Тепло на солнце, я вон... Даже в шлепанцах. Вот. Ну да не стоит, конечно. Тут... Термометр нагрела 15 градусов, показывает. Но, тем не менее, тепло, очень тепло, греет. Класс. То есть никаких проблем с обогревом не должно быть. Ну, о чем я говорил? Надо чтобы тепло было просто. И все, влаги достаточно. Всего достаточно. Солнце греет, все должно переть. Вот, листва попадало, конечно, все уже из -за этих перепадов. Ну вот, вот так вот солнышко вам показываю. О, пряталась. Так вот небеса. Довольно голубенькие. Вот, ну а зелени на самом деле хватает достаточно. Трава он чистотел я. Для обтирания и обмывания рву. Он, прёт, он прям как новенький весененький все никаких проблем новая это мята вот. ромашка это псевдоромашка. много лепестник однолетний корёт растет вот все по-прежнему цветет распускается и он там совсем закрыто еще все классно зелени довольно много для этого времени гада, как считается поэтому вот так вот, вот тут больше синевые. просторы такие просторные Снова солнышко. Красота.